Привет друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и в этом видео мы рассмотрим существующий порядок исполнения ордеров на CME, какие существуют типы и квалификаторы ордеров. При попытке размещения ордера он может быть как принят, так и отклонен торговой платформой. Если ордер принят, торговая платформа идентифицирует его тип. Существует три типа ордеров – рыночный, лимитный и стоп-ордер. Лимитный ордер исполняется по указанной клиентам цене, а рыночный – по текущей наилучшей доступной цене. Стоп-ордер принимается системой, но активируется в случае достижения ценой уровня, заявленного трейдером. После активации стоп-ордер становится стоп-лимит-ордером, то есть лимитным по определению, или стоп-ордером с защитой, который срабатывает как рыночный. На следующем этапе средствами торговой платформы определяются так называемые квалификаторы ордеров – это квалификатор срока действия, квалификаторы немедленного действия и количественные квалификаторы. Сначала рассмотрим квалификаторы срока действия. Ордер, который остается активным вплоть до его отмены или экспирации торгового инструмента имеет аббревиатуру GTC. Ордер, действия которого активно в системе до заявленной трейдером даты или экспирации торгового инструмента, имеет аббревиатуру GTD, а ордер, который остается активным в течение дня и автоматически отменяется в конце торговой сессии, называется DAY. Следующий квалификатор – это квалификатор немедленного действия. Ордер, который должен быть исполнен целиком или отменен, имеет аббревиатуру FOK. Ордер, который должен быть исполнен в доступном объеме, причем остаток моментально аннулируется, имеет аббревиатуру FAK. И последнее у нас идут количественные квалификаторы. Ордер, который частично исполняется в объеме, минимум которого задан трейдером, или в противном случае отменяется, называется минимум quantity. После исполнения остаток объема заявки размещается в биржевом стакане. Максимум шоу. Это ордера, в которых в любой момент времени рынку доступна только часть от общего объема заявки. Например, сделка объемом 100 контрактов с квалификатором Maximum Show Value равным 10 означает, что в любое время доступным объемом к исполнению будет 10 контрактов. После частичного исполнения ордера открытый для рынка объем снова будет восполнен значением Maximum Show Value. Эта процедура будет происходить до тех пор, пока не исчерпается весь объем. Теперь рассмотрим три возможные операции над ордерами уже после их размещения. Во-первых, ордер может быть отменен. Отмененные ордера удаляются из системы. Во-вторых, существует возможность модифицирования ордера. Процедура отмены или замены отменяет текущий ордер и заменяет его на новый. И в заключении ордер может быть исполнен как полностью, так и частично. В случае частичного исполнения неисполненный остаток остается в стакане заявок и его поведение в рынке определяется уже установленными ранее параметрами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно пишите в комментариях ваши вопросы. Всем профитов и до встречи в новых видео!